Данный ролик не является рекламой. Это сугубо мое личное мнение. Всем доброго времени суток, с вами Кирилл Серый. И сегодня мы с вами будем тестировать сверла от немецкой фирмы Роко. Рака. Руку. Итак, начало. Итак, я купил три на 2, 6 и 8 миллиметров немецкой компании RUKO. Сверла были изготовлены из стали R6M5. Это вид быстрорежущей стали, которая обладает высокой прочностью, что позволяет использовать ее для обработки высокопрочных металлов. А пока я тут разглагольствовал, вы наблюдали процесс сверления. Чтобы просверлить листовой металл толщиной 5 миллиметров, сверлом на 2 миллиметра потребовалось 33 секунды. И мне кажется, что это довольно-таки достойно. Идеальное отверстие. Как по мне. Уп. Насквозь просто. А чтобы соблюсти все нюансы, я даже притаранил вот такую интересную линейку. Единственное, что мне не понравилось, это довольно-таки интересный прикол с дрелью. Которая очень странно себя вела, когда я попытался сверлить сверлом на 8 мм. Она просто раскручивалась. Патрон, в котором находилось сверло, брал и во время сверления раскручивался. Скорее всего, русская дрель не приняла инородный немецкий объект в своем череме, Или же дрели потихоньку наступает кирдец. Решайте сами. Отпишитесь в комментариях на эту тему. Ну вот, получилось два таких прикольных mm -hmm. отверстия. Шикарно. Ну вот, этот день и подошел к концу. Уже довольно-таки стемнело, скажем так. И я думаю, что надо уже собираться. Хотелось бы еще что-нибудь вам показать интересного. Но давайте, пожалуй, в следующем видеоролике так как у меня еще есть дополнительные дела. А на этом спасибо, с вами был Кирилл Стерый, и я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Вы подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, и да, когда нас станет немножко больше и активность будет намного выше, я попробую замутить конкурсы с призами, и будем надеяться, что... Вам будет это интересно. Всем спасибо, всем до свидания, пока.